Так, листаю свою страницу Facebook. И, значит, одной из моей основной такой деятельности я подключена на любую рекламу. А сейчас я, в связи с тем, что сфокусирована на рекламе и на проектах в Казахстане, я в своей ленте в основном скроллю всю рекламу, которую дает казахстанская аудитория. Точнее говоря, реклама, которая предлагается казахстанской аудиторией. Смотрите, что здесь. Что здесь я бы хотела отметить. Тибетская медицина Алматы Нурсултан. Диагностика ТДТ. Использует опыт, полученный монахами за более чем 2000 лет и выявляет истинную причину заболевания. Окей. Почувствуйте эффект сразу. Стоимость первой консультации 5000 тысяч тенге. Ну, смотрите, я бы, наверное, если... Ну, почему я сделаю такой, Вот я сейчас объясню. Я бы все-таки не стала бы торопиться с пятью тысячами тенге. Почему? Потому что все-таки сделала бы какую-то хотя бы диагностику бесплатную, что ли. Почему? Потому что, смотрите, когда я зашла на их страницу, то я увидела, что страница была создана... Вот она, да, то есть в 2022 году, в марте, то есть это совсем недавно. То есть проект только раскручивается, вполне возможно, что в оффлайне он уже давно раскручен, я допускаю это, тем не менее, а все-таки в связи с тем, что я раскручиваю какой-то проект в онлайне, я бы сделала хотя бы онлайн-диагностику бесплатную или пройти какую нибудь запомните, там, бесплатно какую-нибудь там нашу диагностическую или какую-нибудь какую-нибудь анкету или еще что-нибудь. То есть или просто онлайн-консультация или экспресс-консультация. Для чего? Для того, чтобы поставить на поток свой проект все-таки лучше с бесплатником. Особенно в теме здоровья. Это вообще а, очень важно. Давайте, значит, здесь у меня автомат, автоматом Facebook открывает а, их мессенджер. И вот можете ли вы больше о себе рассказать? А, я нажимаю вот на предлагаемую кнопку и вижу, что а, автомат здесь не настроен. То есть автоматических ответов нету. Ну окей. Ну вот как бы вот такая вот такой вот момент. Далее я захожу в библиотеку рекламы и вижу, что они достаточно продуктивно здесь запустили всю рекламную кампанию в разных различных рекламных креативах. Да? То есть вот смотрите, если вот мы нажмем, здесь вот он диагностика желудка, здесь получается тексты, то есть разные, Здесь сразу же предлагаются э, какие-то отзывы. Э, да, вот здесь вот отзывы. И что самое интересное, что самое интересное, я не знаю, почему так. Если я нажимаю на любую рекламу, то я вижу, что вот здесь вот они используют э, рекламу э, в основном Facebook. Хотя тема это больше все-таки Инстаграмная. Хотя вот здесь, смотрите, стоит значок Инстаграм. Это значит, скорее всего, используются э, автоматические рекомендации. То есть то, что Facebook предлагает автоматом, используйте все подряд. А это как бы, ну, так бы я бы не стала делать. То есть я бы все-таки вручную корректировала бы рекламу. Вот. Так. И посмотрела сайт. Зашла на их сайт. А, так. Ну, здесь пояснение. Запишитесь. И вот здесь смотрите, какая интересная вещь. Стоимость, здесь они в фейсбуке говорят, в рекламе, что стоимость первой консультации 5000 тенге, а вот здесь засада, здесь как бы уже 4000 тысячи тенге. Ну, вот так вот. То есть здесь получается, если я делаю рекламу, я как бы все-таки делаю в виде рекламы какую-то скидку. А здесь получается, это их обычная цена, 5 тысяч. Вот за то, что а, первый прием 4 тысячи. Вот. Ну, здесь идут какие-то какие статьи, преимущества. Здесь все с этим понятно. Здесь идут наши врачи. Здесь идут отзывы. И как бы еще раз статьи. Ну, в принципе, вот такой вот... А, такой вот сайт. Если я нажму сюда, то как бы э, все понятно. Вот. Вот такой вот обзор рекламы, который мне попадается в ленту. В дальнейшем я собираюсь делать обзоры всех рекламных публикаций, которые мне приходят в ленту Facebook и Instagram. Меня зовут Батиман Бас, и я являюсь продюсером и продюсирую в основном различные продукты обучающих программ, буду рада быть полезным, ответив на любые ваши вопросы. Пока-пока.